Алиэкспресс поражает меня вновь и вновь. На этот раз я собрал очередную подборку весьма необычных телефонов, в принципе, как всегда. Этот девайс идеально подойдет для пожилых людей, так как у него весьма большие кнопки, на которых четко видны цифры и буквы. Из необычного наличие кнопки SOS, с помощью которой можно позвонить на тот номер, на который вы запрограммируете звонок. Будь то скорая помощь, либо номер телефона соседки, в случае чего, эта кнопка будет весьма полезной. Из остальных плюшек это большой дисплей на 1,80 дюймов, наличие Bluetooth, слот для карты памяти, возможность хранения двух SIM-карт, а еще достаточно большая емкость батареи на 800 МАч. Зарядка телефона происходит с помощью кредла, который входит в комплект. Привлести его можно за полторы тысячи рублей. Маленький и тонкий телефон ⁇ это про него. С виду телефон больше напоминает красивый кусок металла с ручкой. По характеристикам полностью соответствует предыдущему телефону. Разве что здесь батарея меньше и составляет 600 мАч. Цена 1500 рублей. Телефон-колонка за 3000 рублей. Это реально. Дизайн девайса весьма скучноват, но его разбавляет огромный и громкий динамик. У телефона также очень большой экран на 2,4 дюйма. Есть фонарик. Батарея стандартна для таких телефонов около 1200 часов. Разрешение дисплея 480х320 пикселей. Представляю вам весьма обновленную версию телефона на 10 месте. Этот гаджет для продвинутых бабушек, так как в нем есть 3G, а еще в нем есть камера и всеми уже известная кнопка SOS. Улучшили батарею до 1300 мАч. Естественно и цена подскочила до 3500 рублей. Телефон с очень необычным дизайном, на первый взгляд напоминает футляр для очков. Весит такой телефон всего 23 грамма. К сожалению, из-за такого крошечного веса объем батареи составляет всего лишь 300 мегаампер часов. Также в этом ультрамаленьком и ультратонком телефоне есть Bluetooth. Ну а стоит для малыха всего полторы тысячи рублей. Когда я случайно наткнулся на этот телефон, я сразу вспомнил Sony AXXL, что-то у них есть общее. Несмотря на свои крохотные габариты, у телефона встроена весьма мощная камера на 3 мегапикселя. Емкость батареи составляет 480 мАч, а цена 1800 рублей. Этот телефон поразил меня простотой своего дизайна и удобством использования. Батарея здесь на 480 мАч, а также присутствует Bluetooth. Камеры, к сожалению, нет. Цена девайса 1500 рублей. Небольшой телефон с множеством плюшек. В этом маленьком девайсе есть камера на 0,3 мегапикселя. Поддержка карты памяти, батарея на 1380 мегампер-часов. Но ну, вообще он очень стильный. И маленьким детям он точно будет по душе. Данный аппарат как-то был в предыдущем видео, но этот девайс более прокачанная его версия. А именно у телефона защищенный корпус, к сожалению, не написано степень защиты, а так выглядит очень сильно и солидно. Батарея на 4500 мАч, экран 1,6 дюйма, наличие Bluetooth версии 3.0, а цена весьма приличная, около 2000 рублей. Самый дорогой и уникальный телефон топа. Телефоны с двойным экраном тоже побывали в предыдущих видео данной тематики, но не таких же огромных размеров. Экран здесь большой, 4,2 дюйма. Если учитывать, что это телефон раскладушка, то этот девайс достоин вручения премии лопата года. В отличие от других телефонов в видео этот гаджет работает на Android 7.0. Что в принципе для 2018 года еще не старо, но и не ново. На мое удивление телефон оказался весьма мощным. Так он мне понравился. 3 ГБ оператива, 32 встроенный. Разрешение экрана 1024 на 768 пикселей. Аккумулятор съемный, что очень даже хорошо. Есть основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей. А вот батареи меня не обрадовало. 2000 мегампер часов для питания двух экранов это очень мало. Ну а цена телефона тоже меня не обрадовала. 14 тысяч рублей это весьма многовато. Но хотя... Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Первый раз на канале, тогда подписывайтесь. Всем пока.